Здравствуйте! На сегодняшней повестке дня Армада Трейсер 108 ⁇ это средняя лыжа из серии Трейсер от Армады. Я не скрывал никогда и не таил, не был никогда секретом, что лыжи Tali-108 с направленным таким форматом, с ровным задником, это, в принципе, мои, как бы так, одна из любимых категорий моих лыж, потому что, как бы, они очень универсальны и отлично работают в тех режимах, которые мне нравятся. Вот. Данная лыжа, в общем-то, по катанию полностью соответствует, наверное, тому, что можно было от нее ожидать. Она, им это, в общем-то четкая и покатание это четко сразу кидается в глаза ну то есть в ноги на самом деле это скитурная направленность этих лыж она это действительно скитурная лыжа она для скитура сделана и она едет как скитурная лыжа но хотя как бы вот нету в ней все-таки вот этой тупости скитурной то есть скитурные лыжи они характерны чем они легкие там хорошие ровные хорошо идут наверх но вот вниз они как тупят очень сильно то есть динамики нет ничего нет как бы ну так вот едут и едут вот вот этих лыж у них есть динамика у у них есть действительно мощность катальная составляющая. Значит, катальная составляющая не следующая. Они хорошо отрабатывают неровности. Они вообще отлично едут в каком-то либо мягком снегу. Будь он там неровный, будь он ровный. Ну, естественно, по ровному снегу любые едут хорошо. Вот, ну, по неровному эти тоже работают хорошо, очень хорошо. И если умело отпускать носочек и уходить в среднюю заднюю стоечку, ну, вообще все прекрасно. Мне понравился у них очень задник, потому что с одной стороны, хорошо дубасит на скорость и соответствует, соответственно, ну, вот этой категории лыж 108 италии, классики, да, вот этой вот такой вот универсальный. С другой стороны, он позволяет маневрировать на меньшей скорости чем вот аналогичные лыжи этой категории то есть те же там лыжи, вот, которые у меня 108 талии, они требуют больших либо ходов, либо больших усилий, чтобы загнуть их в малый радиус да? то есть в узком месте на них как бы надо уметь, вот на этих надо как бы меньше усилий прикладывать, чтобы их туда засунуть и поэтому мне вот показалось, что эта лыжа даже где-то вот в этом формате интереснее интересной она менее требовательна, да, и, соответственно, она будет работать в большем диапазоне уровня лыжников. То есть и их может уже себе позволять и начинающие какие-то схитурщики, и начинающие фрирайдеры, которые там хорошо катались на склоне, любили скорость, именно скорость. Опять-таки, лыжа открывается на скорости, а она не очень хочет работать на малых ходах. Значит, слабые стороны, это вот, как я уже сказал, две лыжи, очень вялая на малых ходах, вторая, ее слабость, она достаточно плохо работает на жестком там на разбитом, именно на разбитом, но именно жестком каком-то снегу, то есть какой-то нас там, корочка там, обдутыш там, ободрыш, вот у нее как бы вот, намного хуже, чем вот аналогов 108 талии, она вот тут теряется совсем и совсем у нее все становится плохо, то есть это лыжи для хорошего, такого вполне нормального, мягкого, свежего снежка. Вот, безо всяких там вот каких-либо условий, в которых нужна именно кантовая хватка и вот эта вот цеп цеплючесть. Вот. На трассе в связи с этим лыжа лажает. Лыжа лажает, в ней нужно очень четко дозировать нагрузку перед зад. Она проскальзывает даже вполне на нормальном, как бы катальном по жесткости трассе. Вот. но если, в общем-то, у вас достаточно навыков для того, чтобы контролировать загрузку, вы вполне можете даже весело покарвить на них, там, задней стоечки с ингуляцией. Они, в общем, достаточно на задниках хорошо даже и дугу режут по жесткой трассе. То есть, вот, как бы, если, вот, опять-таки, наш любимый российский формат, дайте мне фрирайдные лыжи, и, но при этом первый вопрос, а как они едут по подготовленной трассе, ну, вот, как бы, вот, вот, вот, на задниках, вот на задниках с ингуляцией вот едут. Вот даже, даже карвинг, и вот даже как-то нормально, и вот даже как-то вот... Хотя, честно, для меня, я не очень понимаю, как можно интересоваться эффективностью фрирайдных лыж на подготовленной трассе, зачем, и как бы, на мой взгляд, фрирайдить надо начинать тогда, когда ты все вопросы на трассе уже закрыл для себя, решил, и для тебя никакой трудности нет, и ты там можешь, в принципе, проехать на любой лыжи, там на доске от забора, там... Вот, в принципе, мое мнение таково. Вот. По большому счету ощущения от лыжи позитивные Советовать я мог бы их Очень узкому кругу людей Которых, наверное, сочетание там, Скитуры, фрирайд наверное, Соотношение там, 50 на 50 То есть для людей, которые уже Достаточно хорошо покатали в нейтрассовое катание, уже понимают смысл, там, чтобы куда-нибудь там слазить, сходить, там, для которых там один хороший спуск в день это вообще отлично. Но зато по, по хорошему снегу, там, по хорошему рельефу, ну, люди, те, которые уже хорошо работают на скорости, уже не боятся ее, не просто не боятся а наоборот, получать от нее кайф, и готовы с этой вот прямой дурындой, да, там, в кулуаре, в общем-то управляться, вот для таких это отлично для начинающих фрирайдеров нет, для новичков как, как бы катальщиков соответственно нет для начальника вот какого-то переходного периода трасса в трассы однозначно, как бы я бы сказал, так нет да даже нет вот, в формате там возьму с прицелом на будущий прогресс ну вот тоже не надо то есть вот не надо с прицелом на будущее это лыжа для такого настоящего сегодняшнего катания то есть взял и сразу поехал я бы даже может быть даже как нибудь тнт на них рассматривал потому что и по весу тоже вот, лыжат как бы очень вполне себе хорошая и, мне кажется вообще отличная вот эта серия получилась у армады в этом году и, они прекрасны. Прекрасно для узкого круга людей, правда. Ну, прекрасно. Вот. Я пойду за следующими. Не факт, что это будут такие же или армады. Но, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите чаще на сайт и больше катайтесь. Больше катайтесь, чтобы вот, когда я говорил, что это для лыжников, умеющих кататься и любящих скорость, это было про вас. Окей? Договорились? Все, Пока.